Здравствуйте, дорогие друзья! Я начинаю прохождение ботика Ностальгии, а, как вам лучше сказать, с наступающим, наступающим Новым Годом, и я начну прохождение Ностальгии, <свы> конечно, со своими заморочками устал от всего этой работы, и решил сегодня заняться стримом, ну, начнем. Венгард, Миртана, Полночь. меня Довольно Ты можешь проходить Принял тебя, как только мог, Ассаси. Молчать! У нас есть условия и оплата. Жду первого и второго к концу этой недели. Э -э конечно. Мы уже подготовили все к отплытию и... Я надеюсь, что голова мага остается в наших руках. Дело не только в этом. Я понимаю, всю эту возню в крепости вы не простите, но он нам нужен. Пока что нужен. Для допроса. Я передавал свои требования Зубану в конце концов. И на другой я не подписывался. И каждый... Да будет так. Макнаш наш сразу после допроса. Прошу напомнить рыцарям Света о нашей неприкасаемости еще раз. Один заключенный изменил судьбу сотен, но он заплатил за это высокую цену.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 Он вернулся. Наконец-то. Я много дней пытался вызвать тебя сюда. Я чувствую себя так, будто три недели пролежал под кучей камней. Да, так и было. Только магия твоих доспехов поддерживала жизнь в тебе. Ты скоро восстановишь свои силы.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 Они слишком легко поддаются соблазнам зла. Таким образом они вовлекаются в дела, которые не могут понять и уж тем более не могут контролировать. Твердые в своей вере уже начали сражение с врагом. Ты должен стать их союзником. Это единственный способ остановить Белиара».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 Потому что тут, как бы сюжетка так идет, более или менее. А если за обычный, Эй ты за Паладинов пойдешь, конечно. Что ты можешь сказать? Так, ну, за все понятно. За кабину табличку. Я как бы вам еще раз скажу здесь. Здесь я так и не понял, но тут можно еще Урузель свой ухватить в руки. Тут интересно так вообще, но она им идет я так поиграл немножечко. Разобрался, ну, проверял, за кого можно поиграть. Ну, решил за магов. Ну тут еще есть какие-то люди. Я не знаю, я за них вообще никак ну, не пробовал играть. Я тут вообще без понятия, что делать и как. Как с этим всем. Ну, по ходу дела будем разбирать. Если что. Если дело пригодится. Ну сейчас. Да, это с самого начала все, как бы сказать, оружие противники будут очень-очень тяжелые. Я так даже вам скажу, что очень тяжело. Блин. Почему здесь у меня фпс пролакивает? Вообще понять не могу никак. Именно у остальных нормально все, да? А здесь вот почему-то в этой башне постоянно пролак какой-то пока не разоргайся, никак вот все это дело не проходит даже так хотя и FPS все у меня отлично, нормально на всех играх идет вот это вот что то на готиках какой то лак, не пойму вообще все делал даже ниженую ставил, вышеную почему так? беспонятно ну да, по голосу, наверное, не слышите, что я уставший вообще до ужасов, поэтому... О, блин. Да что ж такое-то? да что такое-то? Вообще не сохранился, блин. У меня есть сохранёнки-то на другом. Это я просто проверял, как оно работает. Блин. Что ж мне сделать? Блин, обратно все пришлось все прослушивать, это вообще жизнь какая-то. Не люблю я это дело, когда не сохранился, забыл, блин. Все приходится, все сначала и записи это все делает. Ужас. Ну как бы я вот все, сейчас, сейчас все соберу здесь, вот. Вот как, блин. Почему она так? Я нажал на клавишу, он не прыгнул не понял вообще юмора в последнее время у меня что-то как-то этот котик разонравился он друзьями варфейс там Call of Duty по сети играем сейчас вообще угарный ну да варфейс конечно я подсел на он не по-детски там интересно стало, он не знаю даже сейчас думаю и где-нибудь там что-нибудь снимать. Там вот. также рой. Мне говорят, что рой легко проходил, проходимый, да, хотя и трое человек Я не знаю, там как бы вы мне можете посоветовать стоит его снимать или нет. Я как бы отдельный случай сделаю и буду записывать, когда что я там. Ну да, матов, конечно, там собирают многие, когда играют. Либо я притворяюсь с нубиком, ну хотя я знаю один с голосом. Что будут люди думать? Мне интересно знать. Как бы все интересное тут. Так сохранимся. Ай, пофиг на этом на первом слоте сохранимся на втором. Как бы даже ничего такого сложного, но Придется на многих слов только сохраняться, потому не да, я тут очень слабовато, Думаю, это корица по поставить настало поставить на, па на паузу и посмотреть на это все дело, а тут вообще не понял, почему убрали все здесь, ничего, кроме травы, ну и ничего не я было, конечно, 40 было так хм, сейчас у них Пишите в комментариях, стоит мне варпой снимать? Какой-то какой-то наглый. Нечего взять. Все, что они мне тычки хоть не прописывают. Так, пойдемте еще туда. Я слабоват, мне там трое вообще чисто легко могут убить. Давай, видишь, меня гоблин. А, гоблин. Гоблик. Гоблик. Гоблик. Ко мне. Давай сюда. Камон. Иди сюда. Иди сюда, камон. Ну, наверное, не один. Ай, okay. видите сами, тут гоблины все зажмут, все, ты ты в минусе Фух, хорошо, что я вообще сейчас я тренировал к этому всему готовился идите сюда, гоблины всё, давай, давай, ну, подбегай подбегай ну, камон камон, почему? давай, иди сюда ну. А, вы же видите меня, да? Ой-ой-ой, все втроем. А лучше на свежий воздух. Можно и на волка будет их вот, Контент. вот вина. Вы что, обратно ушли? Лошары. Ой-ой-ой. Да, тут вообще сильные противники, в общем, все. Но ну, если ты знаешь, как махаться, конечно, тебе, тебе повезет. Я так чуть-чуть подкачался немного. У не с мозга всё делаю. Давай-давай. Ну, агрессив. Давай-давай. Давай сюда, на мою тычку. Сюда тычки, чтоб я завалил. Камон, камон, камон. Иди сюда. Давай. Оп. Интересно то, что я так долго махаюсь. Это как бы. Могу это дело вырезать, если вы хотите, конечно, мне как бы видео не будет сильно память съедать. Ну иди сюда. Ну укуси меня. Ой, укусил. Ой -ой. Может я спинку проволокой а? вот проборная спину мне решил подписать Кого-нибудь напишите в комментариях, задолбали эти масочные режимы, Мне интересно на так, надо захилиться. Этого достаточно. Фу, как страшно. Особенно сейчас с этими драться будет тяжелее. Тут не лука тебе в Ничего вообще, кроме дубины. Ну да, еще волк, но волчий нож балдический но имба тут я не знаю какие еще оружие если ты играешь за за кого-то конечно разберешься с этим быстро не, не буду я с теми махаться потому что я слабоват для них даже один тысяч, тычки две максимум будет Бойн... все я уже накауте не будет как возвращал кино 2-0 либо торнатином балансе не наклоняясь быстро собираешь хотя я здесь пробовал все равно собирает почему-то наклон я вот этого понять не могу но я знаю один способ все сейчас быстро можно качаться, но таким способом я не играю просто мобов берешь четериш короче мобов создаешь и все ты колотишь самых таких слабых, насильных. Ай-яй, -я, укусил. Подлезла. Тут, короче, сейчас волков немного помочь помочкаем. Потому что качаться тут все равно надо, по-любому. По по по по по по по Чуть-чуть, может, добавим. Я нажал он ходил. Да как так? Сразу да вы... он? Эй, Это жесть. Просто ГГ. Реально ГГ Иди сюда. <свист> да что ж. Как так-то? Не Блин, теперь я застрял. Ну пошли там. Блин, это кауга. Это полный ГГ. Как одного сагрица? Тут ваше. Ладно, это я может быть спадфиг как-нибудь. Почему двое? Вот и посмотри. Стекаем. тикаем, тикаем, тикаем, тикаем, тикаем. Ой, да Что такое? Даже убежать не могу. И это полная какая. Э, какая полная да. Как мне их убивать, по-вашему? Может так он и О. Походу, сработало. Давай. Давай. Давай. даем так пойдем там кошельки подбежим иди сюда давай давай иди. Oh, my God. Из этого не выйдет ничего хорошего. Хоть столько, поджизг Захерить Фух Блин, я так все свои хер... Хирурги... Эти потратил Не дойду до туда, вот до туда я хочу Давай, иди сюда сильно бьешь а вот так ничего с ней нельзя пока не обрушился кстати мне здесь ящик один раз спал не поверите сверху мне на башку прям свалилось. вот тогда я тут жопаньку чесал, в горабе надо мной наверное. Не сюда крысы. Крысы. Ла-ла-ла-ла-ла. Я тут... Уй! Вау! Тройон. Нет! Нет! Ай-яй! Больно! Ай Ладно, давай-давай! Вот подвезло Там ничего нет. Мясо можно собирать. Ох, жесть прям просто какая-то. Еще мясо поедем Вода а, 8 добавляет. Что-то такое. А, что у меня поезд не одет, даже? Что за бред? где-то сетей не мог бы как-нибудь крышу валить сетерным способом чтобы они тебе сетер добавляли опа ой ой И по пропуску тут еще одна крыска будет из этого не выйдет ничего хорошего о что-то вообще с не время замученный. как хорото а ч я не прыгаю а, уже помещение это небольшое опять что-то на подал. главное годы все как всегда косипоша еще-то это ты точно ох как я рад видеть тебя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 Теперь мы Лабарта, сейчас зайду потом. Уже в следующей серии мы, с встретимся. Я так понимаю. Потому что у меня больше вариантов нет. Потому что я тоже стрим недолго буду затягивать то вам наверняка стартер тел, это ждать, все это дело каждый раз. По стримам тащиться этим. Ну туда я точно не пойду, эти меня сразу молокососа убьют левые хищники да на посторонний язык вы только же не обращайте внимание пару шум тут бывает и а шумно я говорю стриму даже порой не могу за этого записать и потом на стриме бывает такое ужасное куда за люди а -а -а, иди сюда вот этот я богаю из-за не люблю, потому что я за и Все, это Габелла, помню. Короче, конец игры. Либо противник тебя с одного из двух ударов утаскивает, либо ты его пускай кайф махает. Когда... Особо не, не Еще одним монстром стало меньше Так же как в райзенке Лучше ты, чем ты Здесь печально Кошелька нету Вообще бедная какая-то игра Тут тренировки все за деньги Вред Я вообще в тут просто прокачиваться здесь с самого начала это сложка. эй блин на кавика нажал ну ведь он уже сразу тренирует так что эй ты да блин лично не впечатлила на кавика не нужен мне наковика. эй ладно проблемы чёрт. Я не знаю, где они все прячутся. Убиваешь одного, и вскоре они все возвращаются. Погоди минут. Тут можно все попропустить Деп... по-любому, -по -по потому что здесь вы все слышите. А -а -а -а так, интересно тебе спешки. Это все уже, Это уже просто все заезженное. Аж. Деп... Ты что Ты что, с луны свалился? Да, я с луны свалился. Тебя ограбили? Да, да они меня ограбили. Люли меня навешали. Могу я по лазу? Ну. Так, так, так, так, так. Мне нужна экипировка. Мне Эти с. Ну, хоть такое. Ну, такое оружие. Это все на продажу здесь, потому что денег нема. В начале игры. Э. Так, ты откуда такой взялся? Я спустился э. в дур. Ой! Домы на С кем я должен поболтать? Отсюда э. не знает что ты меня не обманываешь. Э. Я был э. Сколько ходил? Десять золотых, когда рассказывал, что что. Могу их взять. Все. Тише отсюда. О, какая груза стала с этими мобами. А, Эй, ты! Пойдем, разберемся с этими разбойниками. Теперь Кавиц удален, можно оружие где-нибудь. А, да, сейчас дичь кое какая начнем. Перед этим Алобар там. Пускай махается, пока пособираю. Все равно очки опыта где-то такие же отдали бы вначале еще. Спать-ка. Неплохо. Вс ⁇ там кто там долго будет смахаться. Ты заслу. Далее забираем. Так вот забираем. Эй, Калик. Подожди минутку. Слагал. готово и все я передам твое письмо обучаться я ничему не буду потому что что толку в начале сейчас прокачаюсь и ничего такого тебе не это и не даст так ну сейчас как обычно волки будут а да тут слука вот смотрите еще приходится целиться видите также и магия. Тут уже не так ты будешь. Ну, можешь на автономию поставить, это твое желание. Я привык так махаться. Ну-ка, О, он победил волка. Там. Чертя. Первый раз такая не что он умер так прежде а чем здесь сохраниться а может а тут сейчас кое-что будет бич о котором я говорил так Ты, мне и попался. ты что думаешь можно вот так взять и просто исчезнуть с моими деньгами, а? Что? Молчать! У тебя был шанс. Да я тебя на ремни по... Вот это дичь. Вот представьте, сейчас махаться. Сейчас махаться. ты положишь. Стой О. на месте, трус. Самое удобное. Опа! Блин, накосипорил. Оооо, жесть. Фу. Блин, накосипорил уже. Что? Короче, чекаем от него сразу же. Чекаем, чекаем, чекаем, чекаем. Все, пускай его вот тут дубач... Сказал, что это, как, не Сейчас ты получишь. Стой на месте, слюз. Представь, да? Стычки его. Ага. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, меня что мне никто на этой не подписал? Это вообще нонсенс. О. Могу ссылочку на этот мод оставить для вас, так как ваше предложение. Привет, чужеземец. Я как бы, вижу. Стандарт. Так что я не буду, то я пока казал с погиб, они мне так привидают. Я иду в город. На мне нужно идти. И там волк спаунит, когда с ним поговорил. Помочай, грязная тварь! Всем пока Увидимся в следующей серии